154. Открытие глаз. Ритмический писк кардиомонитора постепенно приводит вас в сознание. Текущее состояние. Иногда безудержанный шопинг. Это хорошо. Открыв глаза, вы понимаете, что окружены взволнованными людьми. Ваша семья рядом в новой обстановке. Это успокаивает. Вы раз моргаете, чтобы окончательно проснуться и сфокусировать взгляд. Вы чувствуете нежное, но уверенное прикосновение руки Сэм рядом, как всегда. На лице написано тревога и любовь. Это еще заметнее, чем обычно. Тут же вклинивается Крис. Крис. Алекс, в порядке. Выходит зря, мы пропустили игру. Крис говорит с явным пренебрежением. И вообще, вы не очень-то ладите. Вы, вы, напомина... а, вы напоминаете себе, что Крис здесь ни при чем. Гладите руку Сэм и улыбайтесь серьезное в сознании. Меньше минуты, ты уже злишься? Ладно. Тревожные морщинки на лице Сэм немного разглаживаются. Видит бог. Вам. Хватает забот и без за здоровье друг друга. Улыбнувшись Сэм, вы смотрите на остальных членов семьи. Почувствовав отсутствие Сьюзи, вы замечаете, что Чарли нервничает, но пытается не показывать вид. Посмотрев на Чарли, вы видите, как он тут же напрягается. Он явно взволнован. Значит, ты нормально себя чувствуешь? Наконец, спрашивает он, отвернувшись. А, все будет хорошо, Чарли, оставь одеяло в покое. Нет, конечно, все круто, не о чем волноваться. Нельзя им давать волноваться о себе, особенно, раз уж я очнулся. Чарли смотрит на вас и ухмыляется. Все вокруг тоже немедленно начинают улыбаться. Хорошо, что он на вашей стороне. Но тут вы видите, что у окна стоит ваша мать, и улыбка мигом исчезает. Как бы ни старались, в последнее время с ней сложно. «Мамушка, ты в порядке?» Ваши слова явно вырывают ее из размышлений, и она вздрагивает. Она поворачивается к вам и улыбается. Приятно видеть такое редкое. Тепло в ее глазах. «Конечно, радость моя. А ты как?» Вы улыбаетесь и киваете, но не успеваете вы ей ответить, как входит врач и всех выгоняет. Примерно в сотый раз она спрашивает вас, как вы себя чувствуете. Учитывая обстоятельства, все удивительно хорошо. Отлично, никаких признаков травм. Просто небольшая встряска для старой системы. Не первого разряда. Простите за каламбул. <с> улыбается она. Конечно, повторять подобное мы не рекомендуем. Пару деньков дома и будете огуречком. Огуречком? Не огурцом, огуречком, блядь. Огурцом. Она собирается уходить, но останавливается в дверях. Отдельная палата и уход. Вы вдруг замечаете, что оплата выглядит очень дорогой. Оплачены мистером Боузманом. Он прислал вам цветы и передал, что вы свободны до понедельника. Но не дольше, разумеется. Кажется, это меньше, что он мог сделать. На самом деле, это приятно. Я хоть и не вышел в выходные, но он спас меня, скажем так. День 180. Тяжкое бремя. Как я не понял, я потерял сознание от электрошока тогда, как я мог участвовать в телепрограмме. Ну ладно. Вы ужасно поздно возвращаетесь с работы. Свет в кухне все еще горит. Так себе признак. Все должны уже лежать в кроватях. Тихо приоткрыв дверь, вы видите, что Сэм сидит за столом. На столе громоздятся щита и квитанции, а рядом лежит пачка печей. Вторая, похоже. Вы садитесь рядом с ней и целует. А э, целуют вас. Сэм хмурится и снова смотрит на счет, который держит в руках. Привет, солнце. Вот суммы перепроверяю. Сэм крутится на дверь в бывшую кладовую. Теперь там комната вашей матери. Мы очень стараемся, но Кассандре все-таки нужна сиделка. Вы не можете отвести глаз от кучи щитов. У меня в принципе нормальное состояние, поэтому, к счастью, учитывая нынешние заработки и то, что нам удалось копить денег, хватает. Сьюзи дома. Она сможет помочь, так что сиделку можно брать не на полный день. Сэм улыбается. Я знаю, что все непросто, а сиделка обойдется дорого. Но это же твоя мать, у нас нет выбора. <свист> Он мне пишет, что ваша матушка уже давно не в себе Может уже продуматься о других вариантах Меня другие варианты не очень устраивают Поэтому мы улыбаемся и оплатим уход У нас, блядь, у нас в принципе хорошее состояние я, я не понимаю, в принципе, как тут понимать, где прям хорошее состояние Денежных средств, а где они очень Ну когда там было написано, что типа, что такое деньги Уже было понятно, да, что деньги, мы не видим деньги А тут иногда безудержный шопинг, это значит уже Безудержный это значит незадуманный. То есть они не задумываются о том, что берут. То есть берем, берем, берем, но иногда. А значит мы можем чуть-чуть понизить наше текущее состояние и взять матушку. Можете позволить себе кофе. Лишнее, скажем так. А, Дамоков меч спрятан в ножны Но какое-то время и вы суете все бумажки в ящик. Так приятно больше о них не думать, по крайней мере. Сэм, вы так и говорите. Прошло несколько часов, но вы не смейте. Смотрите в потолок и думайте, ну, насколько еще хватит денег. День. Мне не очень нравится, что такой большой сюжет и такие вот расстановки дней в целом, да, как бы письмо домой, потому что очень плохо понятно, что происходит в целом. Ну, вот так много дней пропускается, то есть он получается работает спокойно, да, и все с тем же успехом. А какие-то сенсации, естественно, делать не он. А, письмо домой. Сэм работает сегодня вечером, а Чарли ушел к друзьям. Дом в вашем распоряжении. Вы заказываете еду, выпиваете пару стаканчиков и устраиваетесь перед телевизором. Ничего особо хорошего не показывают. Но канал переключать можно. Вам хочется от души посмеяться, так что включайте комедию. Сэм не с вами, но ужастик посмотреть все равно можно. Вам просто хочется отключиться, боевик подойдет. Сэм не очень любит исторические дорамы, так что сейчас самое время о работает вечером, чарли друзья. друзьям, хм чтобы посмотреть. Ну, давайте комедию. Почему нет, как бы? Нужно немножко развеяться. Юмор такси, но из-за шутки про печку вы ржете, как подорванный. Вытирая слезы, вы замечаете, что под кофейным столиком что-то отплескивает. Вы протягиваете руку, поднимаете предмет, чтобы рассмотреть его на свету и тут же вспоминаете о записке от Сэм. Привет, солнце! Чарли потерял подарок Сьюзи. Поищешь сегодня? Целую. Бля! Рассмотрев подарок, вы с удивлением понимаете, что это зажигалка с выговоренным прозвищем Чиппи. Сьюзи утверждает, что она любя, но Чарли каждый раз кривится. Наверное, Сэм этого не одобрит. В записке от Сьюзи говорится «Славные традиции возжигания огня, известны в Иркистане многие века». Подумал, тебе понравится. Не делай глупости, Сьюз. Это ведь просто сувенир, а не его новое хобби. Или будущее хобби. Здорово, что она о нем подумала. Хм, hmm, подарок своими руками в целом неплохо. Ну, с гравировкой хотя бы от себя. Уже неплохо. Не просто какая-то там зажигалка, Сана. А с гравировочкой. О, сейчас будем работать. Отлично. Сейчас будет новая сенсация и полчаса какого-то пиздеца. Ну, просто, правда, половину Вот эти вот мячики я никогда, не, наверное, не забуду блядь, Они просто мне никогда не оставят в покое Вот эти, блядь, как они бросают Главное не попасть в корзину Вот в чем был весь этот самый смысл этих мячиков Но Отдаю реально должность За то, что они реально продумали весь этот сюжет Всю эту тему, в целом ее полностью продумали И проработали Так Поехали Полина, все включать Мультики ставим кончились, значит, уволена. все понятно. Что? Это для просто был наш так? так, реклама Медленно. прогресс субсидии естественно, Ладно, ставим. Нет, а не-не-не, его на вторую рекламу. На первую Жени, только нашу. Бешенел последнее слово в защите кэр. для мужчин. Дерзкий новый шампунь от глаз смотрящего. Спортборд, настальная игра по спорту. О, давай. О, что я верну должен. блюдо его жены, когда они еще не зайдут. Пешиный нил, нет. А, Эдри... она не работает. Третья кассета не работает. Так, ладно, мы это не будем смотреть. И телевизор... Да ты у нас звезда, да, чуть Так, включай вентилятор, да. значит сейчас очень жарко. У нас все это проплавилось, это тоже обода. проплавилось. О, Или это сгорело, уже? если честно. Ну что, готовы? Поехали. Эй, Джереми Дональдс. Главные темы дня. Эстеблишмент наносит удар. Сегодня Мировой Совет принял решение о введении mm. санкций против народа нашей страны. Так, так, так. Санкции очень ага. масштабны. Затронуты поставки нефти и газа, продуктов, питания, одежды и даже лекарств. Как же нам реагировать? Мы спросим прохожих. Ладно. А, а что вы думаете о санкциях? Я вот считаю, что пока у нас прогресс, все отлично Конечно, А, я понял, раз, то есть я сейчас нас, за эмоции, которые покажут нам по экрану То есть они могли быть более-менее плохие или хорошие Мы, в принципе, спасибо, показываем хорошие спасибо. реакции Народный премьер-министр Джулия Солсбери Выступила спасибо. с обнадеживающим смелым заявлением В ответ вот на спорное вот постановление Мирового Совета Пусть работают это да, международная декларация не вызывает Или ничего лучше кроме возмущения. Ну пока пофиг. Чего, Наше чего, чего? Было чего? И поддерживается а я понял. Тихо. Мы не признаем эти Во. санкции Все и мы отлично. призываем остальные прогрессивные государства я уже такое, прикиньте. и не принимать их. Интересно, эти а помехи видно, если я плохо буду делать? Страх страх видно ли? В сердцах Интересно. международного сообщества. Так. Ведь мы показали, что радикальные перемены во благо так, там слева от меня возможны. происходит. И хотя мне хотелось, мне кажется, перегрев. Бы, чтобы другие страны достигли того же, что и мы, Но я мы с с вами вами Теперь боюсь, что будет перегрев, путь. потому что этот вентилятор не просто Наша там стоит прям, надо этой штукой, потому что если вдруг вырубится, Ведь все капец. Крепче, чем ну как я понимаю, вот эти вот сломали третью рекламу. На вашей стороне. А этот звук это Спасибо. когда я двигаю? Не, здесь вроде все нормально. Достойный ответ. Но что так. же люди думают о позиции правительства? Хорошо Робеншарт думают люди. На связи. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, что вы думаете о правительстве. Но ну, она все-таки, скорее всего, сгорела во мы время электричества. Благодаря Даже этот не могу молодежь. А, ну вот, И хороший реально. Довольны. Ну, в, в целом, говорю, лучше хорошая ставить. Муруляна, Можно порядок. выключить, в принципе. Ваш черед... Они парк. работают, кстати, Международная корпорация Риммингтон-Свист ага. сегодня объявила об успешном Спешное завершении заявление. клинических ага, испытаний. Их контрацептива для о! мужчин. Ооо, вот это мне нравится. Регламентирующие так. органы допустили препарат на рынок, но производитель предупреждает, что в редких случаях возможны побочные эффекты. Размытое зрение, увеличение половых органов и риск преждевременной кончины в прямом смысле. А что наши зрители думают о новом проекте Софии Риммингтон? Я а думаю, вы? хорошо думают, если честно. А что вы почему думаете нет? о новом Бля, а почему одни и те же люди? Шаг в Я, конечно, понимаю, это надо было людей нанимать, все такое, но это можно было быть чуть-чуть разных снять. Чуть-чуть. Нежный звук Рома. Ну Спешащих на работу жителей столицы утром напугало мрачное ну, хотя бы теперь на похожа, на а там на было непонятно Многие блин. пассажиры Самолеты. сообщили о чувстве дискомфорта, вызванном молчаливо стоявшими на входе из крупных станций метро фигурами. Так. Группа радикальных экстремистов Перебой отказалась сообщать, чего именно они хотели добиться этим мрачным <соединяя> протестом. Или извиниться перед вашим покорным слугой <соединя> за выраненные от утра ленингроса. Но что думают об этих экстремистах и их особых методах обычные люди? Робин а на пофиг. связи. Ты Можешь, же сам. Нет. Как по мне, от них слишком много суматохи. Как мне говорила матушка, оставь бунты и бунтарям Малкольм. Брожение умов. Отважные ученые доктор Дэвид Вонг и доктор Ингрид Сворсборген Хоргенсфорд прислали чертежи спасательного транспорта, в котором они Хорошо. надеются наконец-то выйти из, из Реданта. Мнение здесь экспертов все, об да. их плане разнятся. Кто-то называет его оптимистично спроектированным, uh -huh. а кто-то да, мой дед лучше мебель пилил. Пожелаем же нашим ученым удачи, она им пригодится. Оставим хороший тоже отзыв. Почему? Потому что. Нам снова расскажет Патрик Беннон. Дайте угадаю. Вы думаете, это отличный план? Боже мой, как ты знал? Это же супер идея! А, соли я боишь, понял. Хорошие, хорошие это вместе. одни, средние Но это другие, на плохое отношение Но это другие. Разное, я ведь соли боюсь. Соли боится. Ваши а может быть воды? Сегодня наконец начался прием заявок на получение карточек так, членов а правительства, да. призванного хм, облегчить доступ ну к ежедневно А, кстати, реально, если третья рекламу будет запустить, получение может быть, просто добровольные. поменять. реально, но они будут расцениваться как документы, подтверждающие. О точность. да, да, да. Пусть. Об этом уже заявили представители полиции, банков и, самое главное, пабов и баров. Я считаю, что бесплатно джерами. О, бесплатно, вот, вот. И... Вот и так важнее, будет, что вы, наши телезрители, думаете о картах членов команды? Классная ты штука. Команды? А, Ой, другие? Да кто такого отказывается? Что эти протестующие такого делают, что им нужны имена скрывать, а? А вы видели, какие по ним скидки? Я ее и малому заведу. <соркнул> это а, невероятно. это кстати, да, да можно нас было и плохую член эмоцию член сделать. Они, их да? бы не да. сделали. Улыбается. И напоследок, <соркнул> <соркнул> <соркнул> <соркнул> назад в сети, так. известная звезда спорта Джонни Хэмсливс и его невеста, и его невеста, невеста? <соркнул> были замечены сегодня за покупками для, как ее уже называют, величайшей свадьбы А, я помните, да, вот тут Осмеримся мы отвечали Осмелимся предположить, что новая постановка Тиффани Мои подростковые выделения Бьет рекорды продаж, Так как грядущее торжество обойдется ну, дороже, явно, чем вся коллекция обувелился Если, в... если уж ее песня там это. побивает рекорды а То фанаты явно прям хорошо к этому относятся роскошь. Прям стопудово Так что мой, без фантастика. этого никак очень Мне интересно, что сказать. меня сегодня ждет. В нашем Но если получается в прошлой передаче, хотя я был в отключке, вами, вот эта вот мини-игра с медведями была, да? А... Сцены, а... Сцены, а... Сцены, а... Сыграл роль в моем окладе. Все М. это, смотрите, интересно. Сегодня. В наших вечерних новостях. Опа, mm -hmm. отлично. Это пошли эти самые, как их там сейчас перегрумировать, наверное, будут, они там побегут, там. Перерыв, скажем так, своего рода небольшой. Только вот помехи мне зачем здесь создавать? Но я в прошлую передачу еще прям хорошо сработал. Я прям доволен собой, если честно. Из меня бы получился бы отличный монтажер в плане новостей. Опа, отлично. Для начала, к Новости в продолжении основного сюжета. Я забыл, что я должен сам переключать, Мировой представляете? Совет сегодня ввел Чуть был бы, хуй не забил. Где тут цензура на пробел. Надо было на то, что Мы же в телеканале. Ого, кого забор. бы выбрать, мы обсудим эту беспрецедентную ситуацию с представителями разных стран. На связи Питер Клемент из дома в Ланфордшире. Нас слышно? Да, слышно, Опа. Спасибо, что позвали. Отлично. Исторический день, господин премьер. Не страшно? А, боюсь меня так легко не запугать, Дональдсон. А наших людей и подавно. Также с нами на связи Иван водович министр иностранных дел иркестана Спасибо, что вы с нами. И вам не болеть. Ты Меган Вульф. Как самый крепкий. И тут вообще сидит лагере, такой там с чешечкой кофе, самый дорогой, с кофеваркой там краю, сидит, кайфует, вообще прекрасно, на и самом будет? деле. Э, министр, вы один из главных поборников этих санкций. Как вы относитесь к позиции прогресса? А, прогресс как парень, которому кажется, что он кинозвезда. А на, на самом под... деле. Он орет в грязное зеркало в дурке и треплет мелкий пенис в <связано> руке. <связано> О, сразу видно не свинландец. У нас типа самая чистая психиатрическая лечебница <связано> на континенте, да? <связано> Добро пожаловать из Винландии, министр Моджа Бьорк. К сожалению, фамилия не указана. Просто Бьорк, да? Фамилии типа раскалывают общество, и мы ими не пользуемся, да? Oh. да министр? Mm. Да просто Бьёрк, да? Ладно, я. Бьер, Почему ваша да? Ваша страна высказалась в поддержку программы. Ну, как я виде понимаю, виде, фильм... Но вы не появились на самом ну, процессе ладно. голосования. О, вот тебе на хиппи не явились на войну. Вообще-то это расизм, между прочим. Потому что мы вообще-то собирались на голосование, да? Но у нас вообще-то сейчас фестиваль Фьорлевс проходит, на котором мы чествуем предков. И нам всем надо было вылезать наших стариков, да? Пока шло голосование. А это, типа, знаете, очень-очень и не быстрый процесс вообще-то. Да, ты ж как голубок. Вас, понятно, так. Голубок. Тот, у кого мелкий пенис, и кто моется чаще раза в неделю. Ну, вообще-то, это гомофобия, да? Потому Ой, что... да отстегнись неужели, Иван. Мы же не на площадке. Э, извините, мы с Иваном когда-то гоняли в гольф. Вечно он побеждал. И очень уж он любил тогда вывести человека из себя. Желательно, у всех на глазах. А. Питер, а ты как тот мужик с мелким пенисом, <с думающий, что не а почему слово пенис"? «пенис» мне не цензурим? А Нет, вот это туда. вот интересно. О, как же так? Это мелкий пенис. Иван волнуется, что когда все увидят, как у нас все отлично складывается, они заметят и его тайные счета с запасенными деньгами. Вот откуда эти санкции, Меган. Это последний жалкий стон истеблишмента в вагонии. Волки уже близко, Иванушка. <связывая> у, повешу к остальным на стену. О! А о! Офигенно мне дали за лови это веру. Это прям. Типа прям хороший прирост. Животных. А вот моя подруга Хельга. Ее арестовали, да? За то, что она убила бабочку, летавшую у нее над Фёнгер Фрэнк. <связывая> это по-английски? Джем сэндвич? Знавал, <связывая> я сэндвич? Ох, и жгучая была. Любопытно, где она сейчас? Мы, кажется, немного ударили. Джереми, это же так интересно. Романтика за фасадом новостей. Если бы деле. Сам деле, не нас, Дженк, звоните. Серьезно. На самом деле, так не бы, может быть, вы соединили Но, Вот, да, вот. Я, я, вот. Бы я бы сначала обсудил это с миссис Клемент. Да. Питер, ты как тот мужик, который вытряхивает прах своей любовницы против ветра. Ты получишь мелкий пенис, а в бороде заведутся вши. Хе, у нас в Фанландии. Мы типа не страдаем всей этой ограничивающей моногамностью, да? Мы типа гибкие в этом плане вообще. Эм, похоже, у нас заканчивается время. Так что пока мы не ушли на рекламу, по возможности кратко... Минутка осталась. Наш народ ждет период дефицита и перебоев электроэнергии. Возможно и электро... перебои, и дефицит. Да, Ох ты, она конечно. его перебила. Спасибо. Возможно дефицит и перебои. Какие ваши мысли на этот счет? А, нет, Мест у меня какие-то мысли перебои-то. Ну, от отсюда, да, ваши споры разрушающих общество о понятиях типа денег, вообще-то, выглядят глупо. В сен Это, как я понимаю, для тех... Вот эти вот надписи для меня, что ли? Ваша страна, Ой, как тот мужик, ладно. что думает, будто Ой, не капкан то. Ну на Ну ладно, давайте мутанта. посмотрим на него. А Неплохо сидит. А потом обратно к ним. я свой мелкий пенис, да, спасибо, министр. Не премьер Клемент. Да, блин. И оп. Не волнуйтесь и не бойтесь. Так, хорошо. Беспокоиться абсолютно не о чем. Мы знали, что весь мир отнесется именно так. Мне хоть не отнимать как зрителя уже моя мама, Не, побрив яиц, омлета не, не бзди с врага, с говна. Спасибо, Тут не, не должно было быть цензуры из-за перевода. Так, реклама вот эта. Оп. Эй, Питер, я в ваших краях скоро буду. Сыграем девятку? Ты сзади или спереди? Ха -ха. Надеюсь, ты скоро это спросишь у Меган Вульд для меня. Ха -ха. Она не в твоей лиге, Иван. А Иван, он русский режиме, нифига себе. Ты бы поосторожнее. Ох уж этот его давний план. Увольнение в прямом эфире на глазах всей страны. Кто бы намекнул, что почти вышло. ха Вы... Чего? А, то есть я могу заняться своими делами, типа? Очень важно. Новая госцензура. Она подсвечивается синим. Она, как обычная цензура. Всегда следи за синей волной от прогресса. Не понял. И он мне попытался что-то сказать, но помехи починить не удалось. Он сказал, синяя волна, она, как обычно цензура, но всегда следи за ней. Судя по всему, мне нужно будет ее ставить... А перед королевской семьей? Еще в плане... Чего? В плане Или того, выстрелить? что... Так. Она что не будет никаких, никаких звуковых uh, сигналов Мэдин. не давать. Это Джереми. Он будет брать <свят> так, Джереми, значит <свят> мы <свят> с него <свят> начнем, хорошо. Йо, спасибо, что пригласил, бро. Да, да не за что. Я услышь ты же не будешь меня про обезьяну спрашивать. Внимание, Она минут. сама так вредилась, отвечаю. Я не знаю. Так, начинает он, судя по всему. Правильно? И снова с вами Меган Уолф. О чем я не привык? ждет эксклюзивное интервью с театральной сенсацией, о которой будет говорить каждый. Но сперва вестник культуры со старым добрым Джереми Дональдсоном а также гостем, которого вы все ждали. Что, Спасибо. Отлично. Сегодня я имею честь находиться на Комер А, я понял. Его называли ребенком улиц. И... Чтобы было удобнее и переключать, я понял. Правды. Эм, не знаю, как это возможно, но да ладно. Приветствуйте, Джеймс! <звук> За что не отнимать мне никого там? А, все да, нормально, спасибо. он говорит, все как надо. Это честь быть на я понимаю, Новости. что я могу на общий знаешь, экран вывести, улицы? но смысл если он прям говорит. Я смотрю, mm. поэтому быть тут сейчас no, просто чума. Фиг знает. Mm -hmm. вы прошли большой путь, чтобы попасть сюда. Расскажите же нам об этом. Оп. Ну, знаешь, я стараюсь не. Ну, знаешь, прошлое есть прошлое, и я не люблю его перетирать. Да, понимаю, вам ну, это да не бро, явно. улицы это все, что я помню. Моя мать сдала меня в секонд сразу после рождения. Mm -hmm. Одна старушка меня пожалела, разрешила спать на куче криминального состояния. Стараюсь вот так вот, наверное, не научил себя ходить. Наверное, вот в этом плане буду па, вот так вот переключать камеры. Примерно раз идет. там а в 5 она секунд, допустим. Типа, трагически. Прям у меня на руках, бро. Знаешь, я помню, как она лежит среди бытовых товаров. И в тот момент я и стал ребенком улиц. Мне было 18. Месяцев. Так, месяц. Ну и судьба. Ну и судьба. Вы известны своими откровенными текстами. Черпаете ли вы вдохновение в своем прошлом? Ну, как я и говорил, я... Стараюсь его не обсуждать Оно... А, но лучше всего Держать все равно тяжело. только на зеленый Конечно. Но То есть нет с... смысла Перекладывать управлял, чтобы... на Желтенький Желтенький можно, но нежелательно меня, типа. Я вот как Хомптик раз это сера. хотел В целом <гум> проверить, но Мы с ними как Сейчас были. я по крайней мере точно Теперь уверен Похоже на то Просто нужно своего рода тайминги подбирать. В последнее время вы много высказывали о правительстве. Да, нахер правительство, нахер прогресс, нахер Клемента. Вот так вот просто, вот так вот. Что именно вызывает у вас такую реакцию? Ну, они крадут у нас, берут наши деньги и тратят... Теперь я помню, как голубенькие. Их можно, в принципе, показывать, а можно и не показывать. решили Ага, хорошо. Разве эта проблема не должна быть вам близка? Можно переключать. Но просто это почему я должен за это платить, бро? Не вы? Людей расселили в дома экспроприированные у традиционных. А, это они как раз про это, про перераспределение людей. Я построил себя с нуля, я заслуживаю за это награду. Так, так, ага. По вашему, вы работали больше, чем фермер или медсестра? Не знаю. Но если люди находят что-то в моей музыке, любят ее, платят за нее, то кто скажет, что не больше? Я заслужил no, so, это. Хотя Даже на помощь скажем... no, no. бедным сиротом, мистер Ломтик сыра. Ха. Ты на что намекаешь? Я не понимаю и вашу сейчас? политическую э, позицию. В смысле, она идеологическая и не забывать на таймер посмотреть. Да а может, я когда переключаюсь, я обязательно посмотрю на время, чтобы было примерно там за меня секунд. говорит моя музыка. И люди со мной согласны. Что ж, время покажет. Но так. спасибо, так мне будет куда проще сменить тему разговора, которая для меня вести гораздо больнее, чем для вас. Итак, Джей Зас со своим новым хитом Слезы миссис Ладло. О, не, слышь, я хочу кое-что другое зачитать. Это новый мой сингл. Ага, его, не одобрили, верно? будет чётко. Отлично, не у нас работает новейшая система цензуры. Что может пойти не так? Что с новым синглом? Какая удача. Это Джейзас. Вот так вот, оп. Новый, сейчас будем цензурить, судя по всему. Нам не нужно ничего переключать, а нужно, блядь. Но еще надо не забывать цензурить. Заебись. Мы все разного цвета, со всех частей планеты И каждую секунду да, блядь, лишь один в приоритете а, да. Прими ты участие, предотврати несчастье Останови, блядь, наконец, двухупырею власти Теперь накрыли санкции, высокие инстанции Поместят С это символ эксплуатации Ебал я пропаганду и всю вашу команду Я сам пробью дорогу своему таланту а -а -а. Так, вторая камера. Блин, тут еще и на камеры смотреть, и на, на этот самый. Берет один из нас, и в каждом человеке где живет Ё, Считай, Я это услышал. Ведь мой подход не слыхан, я буду не пиздеть, а искать <плотный> ебучий выход. Мой труд изобретение, аж увлечения, увлечение. Но я не буду делать что-то без вознаграждения. И это бунт атлантов, вызов для сектантов. Я лишь претендую на плоды своих талантов. Вы хотите нас сравнять, не желаете понять Ни людей, ни идей, так нельзя объединять Лучшие из нас знают, что пробил их час Потому что однороден, только блядский рабский класс Я возьму этот факт и представлю оппонентам Прямником в ебанник, Клементу. Он тупой и блан, бестолковый шарлатан И пора закрыть хуя, и блядский балаган, бро Блядь, я взял и сбился, прикиньте, ну ладно, ничего страшного я обращаюсь к париям, кого по жизни парили. Кого как будто заперли в ебаном К Тем, кто не знал нехватки. И Бентли был в обкатке. А сейчас увидел, что щита находится в упадке. И к тем, кто был мечтатель, кому пришлось да, бежать. И тем, кто кровью спертом построил предприятие, все люди не простые. Я специально приключаюсь так быстро, чтобы у меня их сбежался и просто с очками. Не на прослели. просмотр, чтобы росло просто. Просто так Вы больше, так как я понимаю, очков. Не желает понять, ни людей, ни идей. Так нельзя объединять. Лучшие из нас знают, что пробил их час. Потому что однородин, только блядский рабский клас. Я возьму этот факт и представлю оппонентам. Тремником ебаный, Да и я ж попал. Тупой блан, бестолковый шарлатан, и пора закрыть хуя. Весик блядский балаган, бро. Давай, вставай с дивана, убей в себе барана, И встряхнет пламя падочком хуевшего тирана. Покажем карьеристам, ушным активистом. А после спалим на кострах прогрессивных писем. Возьму этот факт и представлю оппонентам Прямиком в ебальных В принципе, можно не спешить клиенту, Ой ой стол, ой ой шарлатан, чуть Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть в цундурки попал Балаган, балаган. Далой инстинксад И нам не нужны команды А ты, ты лжи за 100 шагов понять по Молодцы мне доспокоя, героя, кулак, это день Так, ладно, вполне себе нормально сыграл Ладно, там 50 на 50 но сойдет. Так, какую камеру мне надо сейчас будет возвращать? Так, возвращаем. А, так, а пока вторая. С его новой Спасибо вам большое, что Песня прикольная. <laughs> Кстати, а у нас сейчас... очень высокий просмотр. А, прошу прощения. Так. Возможно, мы расходимся во взглядах, но я должен извиниться. Мне только что сообщили, что наверху произошла какая-то заминка. И кто-то а. попытался частично зацензурировать вашу Чё? песню. Ты серьезно? Я бы хотел официально заявить и вам, и нашим зрителям, что произошла ошибка. Да это же бред вообще. Ты прикинь, да? Для нас, Чего? сотрудников вечерних новостей, важно оставаться нейтральными, беспристрастными и свободными Ах, от любого внешнего влияния. Даю вам слово. Мы не будем цензурировать идеи. На этом все, Меган. Что ж... Простите да за пару крепких слов. <laughs> Давайте поблагодарим Джереми Дональдсона за весь на культуре. Оля, я лишнего, да, я лишнего. Типа голубой бы не надо было нам цензурировать. Гостями готовящемся театральном дебюте. Да Увидимся ладно. Увидимся после рекламы. Напоминаю, старый вида. Ставь новую Понимаете, кассету. Последний хроник. А, я уверена, что произошла а. какая-то. Так, стоп, или меньше. А теперь, пожалуйста, я бы ожидаю. Бешеный Нил. Какую бы поставить? Ну ладно, давайте вот эту поставим. Невероятно, что это не было. Что произошло? А, реклама пошла. Оценка плюс. Ну, в принципе, хорошая оценка. Так, а у нас сейчас. Ага. А я, не, а я не могу одну и ту же рекламу поставить, да, я понял. Блин, а ведь получается, я получил лишнего сделал. То есть вот эти голубые я не должен был цензурировать, реально? Блин, да ладно, обе ну, а как получилось. Будет. Ну ладно. Смотри, нам Займите ваши места, О, пожалуйста. О, ни слова больше. Знакомые лица. По-моему, он играл в этот мячик. И мистер Харрис, и еще мисс Рейден. <свист> <свист> а, какую бы камеру? Ой, Давайте вот общую камеру. Тут кто бы мог подумать? <свист> Разве что сам дьявол? На самом деле. <свист> да, дьявольски волнительно, я так рада. Так, отлично. Эфир через 10 секунд начинает камера один. Камера один, хорошо. На, подержи. Че мне дал? Пять четыре. Что это? Три. Привет! И Ладно. нет, вам не показалось. У нас в гостях хорошо знакомые вам лица. Меган, вы мне льстите. Это была всего лишь реклама йогурта, но я все равно ей горжусь. Сегодня про свое новое шоу нам расскажет наша народная гордость, mm -hmm. Томми Харрис. Народная актриса Филиппа Рейден и народная беда Джефф Алгебра. Я Мы их не показываю, потому что нет смысла понимаете. их показывать Томми, в целом. Расскажите про постановку. Конечно, с охрененным удовольствием. Она ж про меня, Цензуры нет. про жизнь мою. А как возникла эта идея? Короче, представь себе. А Стою я себе, ноги в стороны, О -о -о -о, разминки, посмотрите, опять элитка. как со свиньи. Вдруг заходит Синди и говорит, а как говорит, там Пит звонит? То есть Питер Клемент, премьер-министр. Ага, да, мы типа с нимкин ты неужели? Ну типа там, да, блин. он иногда а, да, приходит, вратарь неплохой, ну не суть. И он такой, Пит, он говорит, Тоби, слышь? Он думает, меня Тоби зовут. Он говорит, а не хочешь, ты... Передать немного своего чувства локтя и солидарности нашему разобщенному так, народу. Так, так, так, ага. Что, если бы... Переключим, а то у нас там начали люди падать, я прям заметил время. уголочек. И что вы ответили? Ну, а чё, да? Джеб, а, чё, да? Все, а все, типа... один типа... Как, бога ради, вы сюда затесались? А, да. Благодаря успеху о, и о, о, и тобой, нормально, нормально. На то, что я общий план еще показал, наверное, я знал, мне тоже чуть-чуть поприбавили. -чуть -то да. О, так что, когда мне раз, и пост два, висел, три. Я Опа, я прям я прям, я прям, я прям знал, что, что люди начнут падать а почему И... Так. Обратно. Я, я лучше всего творю без штанов. Да, мне тоже такое говорят. Нет, Опа. я бы так не сказала. Какая камера, и третью так, дал? Набул э четвертую э давать, ну, А могли бы вы рассказать нам о чем будет пьеса? А Но о том, как мне было нелегко. И про то, с чем мне пришлось столкнуться. Ну, типа, угу реально показывает, как это тяжело быть мной. Я ее быть тяжело быть Томми. мной, Харис. Господи, было тяжко. Хм, звучит. Кстати говоря, у нас есть несколько записей репетиций. Вы. Расскажите, что мы там увидим. Опа. Ну, да, то есть. Пьеса построена на двух Камера вторая скоро подключится под нужную другую тему. Эпизоды моей жизни в перемешку с прочтениями этих же эпизодов в жанре эпического фэнтези. Но пап, Вторая камера, я понял. Ты обещал прийти ко мне на выпускной. Все, теперь нам ничего не надо переключать, увы, потому что, это... что не смотрит переканал. Ой, теперь переканал, позоваться... не смотрит телепередачу. Но папа. Ты обещал прийти ко мне на выпускной. Да, их, наверное, показывать Чур не меня! стоит. Это что за Гэндальф? Филиппа, Ой. каково это играть на одной сцене с Томми Харрисом? Я всегда мечтала... О. Пусть, пусть показывают. Постановка, в которой я по-настоящему могу себя проявить. Чем она отличается от других? Так, Пьеса Томи, мистера Харриса, тот самый материал, с которым я могу продемонстрировать свой недюжинный актерский талант. Мне всегда казалось, что я стала заложником одного и того же образа избитых персонажей. Я просто ее показываю, чтобы они видели, как она прям, прям готовилась, работала, играла, играла много этих самых передач Ну, типа, много, себя, как хочу сказать, сам. много героев сыграл. наши зрители умирают от любопытства. Скажите, каков ваш вклад в эту постановку? О, Хороший опа. Вопрос. Я думаю, ребята согласятся, если я скажу, что с моей трёху... Он упал, блядь, я тоже должен был показывать это 100%. Истинная правда. Вклад Джеффа просто неоценим. Я это по телевизору показал. Я это точно не должен был показывать. По секрету. Да, конечно, сколько угодно. Эм, да, у нас есть много эксклюзивных историй из первых уст о жизни Томми в подпольном мире Спортсборда. Подпольном. А еще прочтение жизни Томми в подпольном мире Спортсборда в жанре эпического фэнтези. И чем мы сейчас смотреть будем, да? Ладно, давайте посмотрим. 10. я же говорю, ты Гензель в я, же, я прям знал. Понимаю, это официально финансируется правительством. Да, да, за все, за все выплачены из налогов. И Выплачены из налогов, блядь. А да, по правде говоря, без поддержки прогресса пришлось бы выбросить финальную сцену. А вот на ближний. Вот, вот. А теперь возвращаемся. О, драконы. Ты что за мой дракон, бля? так каждый вечер. Ну конечно. Это метафора. Чего? Смерть? И платит за это общество, не так ли? Да куда им деваться-то? Сколько стоит автобус? А химчистка для галстуков? Да я еле в плюс выхожу. Звучит просто невероятно. И где же это действо можно увидеть? Мы выступаем по всей стране. И люди могут увидеть это абсолютно бесплатно благодаря прогрессу. Но разве это не чудо, Джерри? Идем сюда. Это невероятно, Меган. Спасибо вам огромное. И кажется, в следующий раз вы тут будете вместо... На этом сегодня все. А завтра я возьму интервью у самой красивой в мире лошади. джереми Дональдсон и Меган Уолл от лица всей студии желают вам спокойной ночи. Пошла реклама? Подготовьте площадку на завтра, Эй, пожалуйста Яш испугался да? Из-за чего да, да. Что-то ему сейчас вернул, да? Да, что-то вернул Эфир завершен, продолжим Оценка А+. плюс. Так, а я не ту же рекламу, да, запустил? Славненько, просто если была бы одна и та же реклама Это было бы, конечно, жесть Но, в принципе, уже все, да? Продолжить, эфир завершен мы, кстати, не так много времени на него потратили. Очень хорошо сыграл. Я уже прям уже видите, я уже прям свыкаюсь, уже привыкаю к этим эфирам, ко всему этому уже в целом прям прям уже задержался, так сказать, уже закрепился. Мне уже нельзя менять работу. Вы получили щедрый бонус. И текущее состояние может позволить себе кофе. Наконец-то денег достаточно, достаточно. У, смотрите, наши акции, то что мы выбрали, растут. Здесь чуть подросли, чуть, но индишка падает Как я понимаю, это наша акция Если я все правильно понимаю Я просто сейчас записываю Бонус, то есть заранее Потому что не знаю, что еще произойдет И в целом не вижу комментариев Я их вижу только по полу Поэтому как-то так Денег достаточно, это хорошо Так, вот Вот то, что у нас уже выросли Это очень хорошо Первый канал доволен Отлично Отличный All. Меня радует. Я молод. Я справляюсь со своей работой. Хорошо, даже если я плохо услышал, я в принципе доволен. Это хорошо. М -м -м -м. А что мы могли из эфира вытянуть и не увидеть? Реклама, пофиг. А, есть я могу там посмотреть турне Томи. В турне Томи мы, по-моему, все видели. У нас просто еще эфира достаточно много осталось, да, как бы с нами вашего. Так что давайте как бы отключимся. На рекламную паузу. В целом, скажем так. Как сейчас будет? Так, тихо, Смотри. Пер перестань. нам пожаловал? Вот, займите хочешь? ваши места, О, пожалуйста. Так, это мы видели дальше. А дальше все мы видели, получается, да? Это же самое последнее. Так, не, давайте с Джайзетом, получается. Потому что Джайзис, uh, uh, когда они пели танцевали, мы не могли... А, там же тоже 4 камеры было, блять. А как? А где тогда моментики, которые я бы хотел пересмотреть, которые я бы мог не услышать из-за того, что он там, допустим, поет, блять? Так как-то это. А самое... перед королевской семьей еще принято кланять? Чего? Или просто? Так, тебе что, дали сюжет про Кронпринца? принца Меган. Это Джереми, он будет брать интервью. А, она подумала, что другой сюжет Е, спасибо, что пригласил, бро. Да не за что. Ев, слышь, ты же не будешь меня про обезьян спрашивать? Она сама так вырядилась, отвечаю. Я не знал. Ну ладно. Так, это мы можем пропустить спокойно. Бла-бла-бла. Так, вот здесь мы сразу звук выключаем. Так, и перед тем, как он будет петь, там же получается потом камеры будут 4. И получается, все камни на да? не одобрили. Что пойти не так? И вот это мы что тоже с... блокируем. Такая удача. Так, ну-ка. Да, они все туда пойдут. Да. Понятно, даже. Едем дальше. Зарубежные премьеры. А, но это мы уже все слышали, все видели. Все, что лишнее мы могли увидеть, услышать, мы, в принципе, увидели, услышали. То есть, получается, в этом блоке... Очень хорошо сказано. Даже походу, показать нечего, блять. Ну, Тихо. Да. Вот, ладно. Я профукал Общайте моментик. 10,9, 8, Все это вот смотрите здесь, вот здесь, сегодня. Вот здесь. Так, ну-ка. Заставка пошла. Пойду поправлю, макияж. Ну да, больше же то некому. Не злись на нее. Лучше на тебя. Нет, надо. А, значит, она уволила он свою шифровки, шлюха. Ах, вон оно что, теперь все сходит. Представляю, как ты разочарован. Ну да, а до этого он был, мне считай, почти как сын. Таким ты мне больше нравишься. 10 секунд. Что я пропустила? А. Извини, что нагрубил. О, извинился. Блин, а это так хорошо. А, его все сегодня пожмакали. Ну, это ладно, это не страшно. То есть, получается, Боузман, который присылал все вот эти вот зашифровки и так далее и тому подобное, были не просто так. Но мы, возможно, как-то неправильно... Услышали какие-то моменты и решили для себя, что их тоже надо зацензурить. А может быть, это был просто выбор, можно было их не цензурить. И от этого зависит сильно наш сюда. Так, еще обратно. Эти Эй, блокируем. Питер! Я в ваших краях скоро буду. Звучит. Сыграем девятку? Ты Скоро слышно, это потому, что у меня их для меня. Она не в твоей. Ты бы поосторожнее. Ох уж этот его давний план. Это мы тоже слышали. Да. Тишина до эфира. Остается только тишина до эфира, да? Ау! Господи, простите. что, блин, простите, простите. Я просто не ела сегодня. ты уволена. Что? Уволена. За что? Лицевой саботаж? Что не так? Увольте ее, немедленно. Ладно, Кэт, все будет нормально. Нет, не будет, Кэт. Собирай свои орудия оптического поражения и вали. Бля, почему я ты же понимаешь, общался, что уже как я говорю. Я не шучу, Кэт. Ну, да ладно, Стой, за ты что? Стоишь, Кэт, Дженни. Это не Дженни решать, Джерми, И не тебе. Все хорошо, я увожу с Боузманом. О, давай. Передай, что я верну блюдо его жены, когда они еще раз зайдут. Дженни. Не знаю, что делать, да? Прости, Кэт, но лучше уйти. É, то есть она уволила визажистку, получается. Да я ты у нас звезда. Да я чуть не ослепла. Я-то думал, мы все команда. Жить стало лучше, Джереми. Ты не корчи из себя совесть нации, а работай. О, и меня уволишь? Не скушай. Так вот оно. Она стала как-то зазнаваться, если честно. да. То есть мы начали, получается, видеть, здесь она... Вот здесь она, получается, забрала его реплики. Потом... Uh, ну, на изоляции, я не знаю, день непонятно какой, потому что это наш сон, это мультик, бля Значит, что можно было за окном увидеть там солнышко прикольненькое, самолетики в виде ананасов, бля <laughs> И все это остальное, это был наш своего рода сон uh, Поэтому на изоляции непонятно считать это как... считать ли это как-то, или это правда было, или нет Мне сложно рассуждать в целом, я считаю, что это был, типа, плохой и страшный сон после чего... Ну, мы на нем подняли бабок. Мы на нем подняли бабок, если что. Ну, ладно, Боузман просто оплатил лечение, дал нам компенсацию за то, что мы это самое вырубились. Поэтому все как бы все очень просто и логично. Поэтому и подняли на этом шоу бабок. Поэтому у нас, кстати, возможно была дорогая лечебница, кстати. Но это уже как бы не столь важно. И здесь она уже зазнается, уже вот здесь она уже показывает свой, свой характер. Здесь с Джей она его перебивает, получается. Ну, она как бы стала достаточно известной. Посмотрим, что будет дальше. Так, а мне вот интересно. А, я могу переиграть, да, эфир, в принципе? Я могу переиграть. Могу загрузить. Перед возвращением к команде а, вечерних новостей, Кост, ознакомьтесь с телепрограммой канала Первый. На да, сегодня. В 18.30 будет краткая такое, история Sportsboard, где Патрик Бреннан расскажет историю роста популярности от нового я. спорта. Ну, как бы целом... Затем вас ждет повтор прямо... Ну, как, бы целом... как бы в целом это все то же самое, но только именно Таистырный... так, как я это сделал. Да? То есть я могу так вот Сколько-то? Сколько минут 20, 20 да? 20 минут Леменков. так вот посмотреть новости, которые я сделал. Да, вот какие Критики картинки считают, был, Как это выглядели Как это видели это... люди и все такое В принципе, прикольно Но некоторые, видите, сюжеты можно и даже Будет своего рода переиграть Хотя то, что я изоляцию и тишину На А с плюсом сработал, это хорошо Потому что вначале А, потом хуже, блядь, чем С, это Ди, Би, Си, ну все, логично Это самая плохая запись, кстати Потом идет, потому что я даже не понимал Как, как что работает Потом я стал улучшаться и в Ну, в принципе, я считаю, что нормально, здесь нам помогали Здесь потом нам еще более-менее, более-менее нам сказать, сказали, что ты справишься, гай. И все делал сам. И вот после этого я начал улучшаться, работать над собой, здесь над своими ошибками, и потом бам-бам! И следующая надеюсь, тоже будет бам, и все будет прекрасно, будем денежные заостатки, и все будет хорошо. А вам, дорогие друзья, спасибо за просмотр. Пишите обязательно комментарии. Вам малость, а мне приятно. Подписывайтесь на канал, предлагайте их для обзоров. Спасибо, ребятушки пока